Все меня зовут Данил, канале Зяблаф ТВ. Сегодня я буду делать э -э, рульку для папы. Приступим. Для этого нам понадобится там паста, сметана, рыбы отваренные уже, две луковицы и любая приправа. У меня милицию И как же без руля? Как же без руля? Мы же делаем руль. Режем наш лук. на наполовину, потом вдоль что-то мне кажется я почитаю все я пробалл строим тело видим пункта боюсь что не пука сейчас мы приступаем все приступаем к измельчению нашего чесночку меня и... Даришь, сейчас сделай. Берем два зуба. Да И дувим со всей силой. А -а -а. И ножиком это все срезаем. Добавляем сейчас сметану. Берем ложку. Сметана нам понадобится. И добавляем томатную пасту. Кстати, я уже делал два видео с готовкой. И, кстати, перед этим роликом... Мое, мое видео набрало очень много просмотров, и в связи с этим я решил снять этот видеоролик. Добавляем хмели и туннели, и надо чтобы не перебарить, что будет очень остро, я по себе знаю. Перемешали. Еще надо, чтобы они влезли туда. они еще не разморозились не мягкие они вывалим наш соус для грибов лука сметаны и томат и мажем это все самая противная работа в нашем приготовлении надо Одевать перчатки резиновые, у кого есть ран на 250 градусов по центре. Пододвигаем туда ближе. Закрыть. все мы приготовили наши ролики Сейчас я одну из них достану, чтобы вам показать вытащили нашу рульку. Вот такая у нас получилась. Она уже готовая и отходит она от кости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!